Доброе утро, дорогие друзья, мне очень приятно вновь приветствовать вас на радио Медиаметрикс в программе «Бизнес-завтрак». Меня зовут Роман Дусенко, и сегодня у нас будет невероятно интересный, потому что я уже знаю, о чем будет разговор, мне удалось встретиться с моим спикером за пару дней, и обратили внимание, что я сегодня в черном. Честно говоря, я прям хотел черную рубашку одеть. Дмитрий уже улыбается, и это мое... Так сказать, это мой траур по нынешнему HR, в том смысле, в котором мы живем, с точки зрения его отсутствия эффективности как такового, отсутствия понимания, отсутствия глубины, пони понимания, отсутствия счетоводства, в хорошем смысле этого слова, арифметики и всех остальных вещей, о которых мне хотелось бы сегодня поговорить, и самое главное, в практическом применении. Я с огромным удовольствием приветствую Дмитрия Прохоренко, директора дивизиона HR-сервисов компании Дим, Доброе утро. Да, здрасте, Роман, как-то ты так траурно начал. Ну, мы же а, должны сгуститься краски. Как-то любая проблема – это еще и возможность. скажем так, ты просто хотел контрастировать. Я хотел сказать, что никогда не поздно HR-ам начинать сейчас готовиться к тому, что их место заменят роботы. Как мы говорили с Сергеем Митрофаном буквально две недели назад о том, что это будут простые профессии, а я надеюсь, что мы сегодня выведем эффективность. Вообще, мне кажется, понятие эффективности, и ты знаешь, я как-то к нему подошел достаточно императивно, и вот весь год мы разговариваем с HR-директорами, на тему эффективности. Нет другого способа, мне кажется, выжить сейчас российской компании, если она неэффективна. Согласен ли? ты? Абсолютно согласен. То есть, ну, сразу ухвачусь за идею про роботов и сразу с этим закончим. Потому что про роботов приходится часто комментировать. Роботы, конечно, не заменят HR ну, полностью, да? но они точно могут сделать работу HR гораздо более осмысленной, осознанной, потому что автоматизировать функции, которые может выполнять робот, оставив человеку все-таки принимать решения. Таким образом, как бы роботы скорее помогут да, там, HR стать современными, ориентированными на бизнес с людьми. Да? Вот. А, может быть, от этого поменяются и ожидания, и от этой профессии. Вот. По поводу эффективности, конечно, очень такая очень, злободневная тема. То есть мы, мы чувствуем, ну, я там почти 30 лет занимаюсь HR-ом, и я вижу, как меняется HR от чего-то абсолютно гуманитарного, абсолютно ценностного, ориентированного только на хорошее-плохое в сторону экономики, в сторону цифр, экономики, в сторону эффективности. Я не хочу называть это как бы ориентацией на там, стратегию, бизнес, скорее на бизнес. Да? То есть, ничего стратегичного, мне кажется, у, как бы HR -а сейчас, ну, просто горизонты короткие очень. Очень сложно строить какие-то программы и, и, и проекты и, там, с горизонтом больше, чем 3-4 года. Невозможно, в то время как HR-функция все-таки достаточно длительная такая, поэтому будем называть это просто эффективность и какая-то ориентация на бизнес. Вот. Сейчас не ориентироваться на экономику и на, и на бизнес невозможно. И дело не только в расходах, в том, как HR управляет расходами, а скорее в том, как можно управлять персоналом гораздо более качественно. Да. Ты знаешь, я как раз именно об этом хотел сказать. И будучи руководителем многие годы, а потом, а до этого я, мы с тобой коллеги, я тоже был HR-директором, я видел некое, знаешь, вот когда ты с генеральным директором или с собственником разговариваешь про тему HR, у них вот такой, знаешь, они начинают морщиться. То есть они понимают, что это надо, а с другой стороны они понимают, что посчитать, поверить, померить чем-то, никаких вообще показателей нет, эффективно, не эффективно, он сидит, у него такая банда там этих людей, какие-то рекрутеры, какие-то оценщики, какие-то там люди-развивальщики, какой то там мотивацию, остальное. Как, что? Вроде понимаешь, что нельзя без этого, а уже ну, понимание почему и сколько это стоит практически невозможно. Я бы хотел перед этим буквально много разогнаться, ты сказал 30 лет в ичаре. Mm -hmm. это жизнь. Ну, да. – Дай какие-то основные характеристики своей карьеры. Как ты вообще попал в это? Я начинал в sales, в продажах, то есть в начале 90-х, когда закончил институт, повезло поработать в компании, которая ну, создана для молодых людей – L'Oréal. Там я начинал свою карьеру и почти 10 лет отработал, и половина этой карьеры была в продажах, а потом в какой-то момент заметили какие-то мои склонности, наверное, к работе с людьми и предложили перейти в ИЧА. Я даже обиделся сначала. Я просто не понимал абсолютно. Моя парадигма строилась на там, кадровиках там, 80-х и 90-х. После, после такой стажировки я в итоге согласился. И мне, конечно, нисколько не жалею, потому что Наверное, самая динамично меняющаяся функция. Можете сказать, HR. что ты нашел свое призвание. Ну да, да, наверное. Я, конечно, по-другому совсем к этому теперь отношусь там, так сказать, повзрослел, вижу и, и могу так сказать: ну, какая-то наивность ушла, что ли, такая определенная. вот. После этого я работал в разных компаниях в HR-директором и в Лареале работал, и в NVIDIA работал недолго. Был вице-президентом по HR в МТС, в АФК-системе. И периодически чередовал эти роли с какими-то консалтинговыми ролями, консалтинговыми проектами, экзактив-сёчь, например, или там собственный бизнес в консультировании вокруг организации иерархии. Это же в целом развивает тебя как гармоничного человека со всех сторон, тебя, ты понимаешь, что как везде работает. Помогает? Ну, мне, мне далеко до этого, наверное, до, до гармонии какой-то, но точно абсолютно… Точно, абсолютно, это ну, расширяет кругозор, конечно, потому что, я, я имею, мне кажется, люди с таким опытом, они имеют разное представление о, о том, чего должен делать HR, как, как функция, как бизнес, в принципе, как он ориентируется на бизнес. Потому что, ну, приходилось работать с разными секторами и клиентами, и как бы и, и сам был клиентом для таких умных консультантов, да, то uh -huh. есть, поэтому Здорово. И сейчас, конечно, то, что мы делаем сейчас в IBS, это абсолютно абсолютно какой-то ну, какой прорыв, что ли. Почему IBS вдруг стала проводником каких-то новейших HR тенденций? Ну, во-первых, потому что да, IBES для тех, кто, может быть, не, не до конца знает там, рынок IT, технология iBES это один из крупнейших системных интеграторов. Компания, которая скоро исполнится 25 лет, вот мы будем отмечать в, летом 25 лет. Компания, которая исторически зарабатывала деньги и продолжает зарабатывать их на, на, на продаже инфраструктуры и приложений, разрешений, да? да, в основном крупным клиентам. Вот компания с замечательной культурой, которая умеет хорошо работать с людьми, да, и во многом так сказать, история моего прихода в IBS связана с тем, что акционеры и менеджмент компании очень, очень сильно вовлечены в HR вопросы исторически. Да, и вот, почему мы решили заняться тем, что мы делаем в HR? Очень просто. Как бы, от автоматизации, эпоха которой не то чтобы завершилась, она перешла в некую новую, новую ипостась, да? угу. мы, мы пытаемся… – Какие критерии, кстати, этой эпохи, две-три? – Ну Закончилась эпоха просто каких-то ERP-систем, таких угу. комплексных платформ. На мой взгляд, мир гораздо более сложнее, особенно я про HR говорю, я меньше понимаю, там, другие, другие решения. В принципе, сейчас недостаточно иметь просто одну хорошую, дорогую платформу, она не решает проблем. Ну, особенно если вы работаете в такой прогрессивной компании, которая является трендсетером, существует э, огромное количество интересных решений, которые приходится интегрировать, как бы к этой платформе в платформе. Да? И да, и в зависимости от того, какой модель там, талантов вы используете, да, то есть этот стек может быть абсолютно разный, uh -huh. вот, и это очень нетривиальная история, потому что в том числе и законодательная, потому что появилось, появилось несколько законов, которые уже применяются сейчас, которые, ну, немножко затрудняют использование какого-то количества этих технологий, вот. Поэтому, наверное, наверное сейчас это, это меньше про учет. Такой автоматизация для учета, скорее автоматизация для процесса, для управления процессами и, и для данных, самое главное. Помнишь фильм ⁇ Назад в будущее ⁇ когда да. <смех> этот профессор, у него был такой кабинет, он приоткрывал дверь, оттуда и шел паром, был в белом халате. Я очень люблю этот Да, видок. и там да. вот это вот, и, знаешь, ты заходишь, да и понимаешь, что это оказывается в будущем. Вот представь, мы сейчас открываем вот эту дверь в ОБС. Что там происходит с точки зрения ну, таких крупных мозгов? Какие технологии формируются будущего у нас, у вас уже там? Угу. Да, это очень динамично. Ну, во-первых, есть, есть и будет, будут развиваться технологии, связанные с удешевлением процесса. То, снижение... то есть снижение максим... кассу, да. стремлится к нулю. HR должен быть дешевым. Да, совершенно верно. чар хороший HR не обязательно должен быть дорогим, как бы я сказал. Дело в том, что порядка 70% трудозатрат, которые в HR сейчас в крупных компаниях происходят, они происходят в процессах или подпроцессах, что ли, которые никакой добавочной стоимости добавленной стоимости компании не приносит. Например, это кадровое дело производства, угу. это расчет заработной платы как процесс. Это вообще бэк да? бэк-офисная функции. Это обслуживание каких-то запросов, э, таких базовых Справки, запросов сотрудников. Какие -то еще, Совершенно там, да. верно. Это, это у всех должно работать хорошо. Самое главное дешево. Ну, и самое главное, наверное, с учетом того, что все-таки за всем этим стоит клиент, потребитель, я имею в виду сотрудник или его руководитель, и нужно делать это с хорошим опытом для них, но при этом максимально удешевлять. 70% трудозатрат это много. Ты знаешь, я еще вспоминаю книгу Бизнес со скоростью мысли Билл Гейтса. Я ее прочитал в начале 90-х. И вот когда он сел и говорит: слушайте, я посмотрю, сколько у нас бумаг. Давайте-ка сделаем все просто, чтобы человек просто сделал один запрос и получил. Он думал об этом тогда. Сейчас до сих пор во многих кадровых службах, даже крупных компаний, там тетя какая-то тебе будет какую-то справочку выписывать. Uh -huh. Ну сейчас все это уходит в плоскость. Многие компании, кстати, это делают уже в России. Да. Это уходит в плоскость каких-то сел-сервисов, то есть таких таких киосков или порталов самообслуживания, где Люди заказывают себе какую-то услугу, и часто очень это автоматизировано. Это выгрузка справок, там, шильдиков, этих всех расчетных листков, да, какие-то другие запросы, э, там, выписки, справки и так далее. Все это достаточно легко, ну, не легко, систематизировать, но, да? Это, это можно систематизировать это хорошо автоматизируется вот. поэтому здесь наверное это уже не прорыв То есть мы отрезаем вот этот вот кусок бэк офисных функций что mm -hmm. остается Остается вот... а дальше остается интересная вещь они, они они в основном связаны с управлением уже с технологиями управления персоналом действительно управление ресурсами да и вот этим капиталом человеческим вот это конечно но ну, огромное количество таких технологий появляется в найме Угу. Я помню, ты рисовал мне этот квадрат, треугольник, там вот, вот, это, вот это уже мы начинаем туда заходить, в глубину, да? Ну да, ну, давайте, давайте честно, самый, самый критичный процесс, наверное, Наим. это найм, особенно в условиях растущих компаний или растущих экономик, ну или просто экономик, которые меняют какое-то свое быстрое такое, такое состояние, конечно, привлечение людей, правильных людей, это… Самая горячая тема. Она чаще всего она страдает, из-за нее бьют по голове. Вот. И неважно, крупная эта компания или, или не, не очень крупная. Можно я задам один уточняющий вопрос? Ты знаешь, вот говоря о найме, нельзя же весь найм обозвать одним наймом. Ведь система найма, культура найма, да и то, как нанимают, для чего нанимают. Это же у разных компаний разные, Их как-то, наверное, тоже можно систематизировать. Ну, да, несомненно, есть. Есть, конечно, есть истории, связанные с Это от уровня зависит, от uh -huh. уровня позиции, на мой взгляд, все-таки ну, мне кажется, останутся и долго будут оставаться, и популярны услуги экзиктера сейчас консультантов. Продолжать будут жить еще эти ребята. Да, мне кажется, что тут, мало, тут мало что изменится, потому что здесь очень много, очень много решений связано на, ну, завязано на, на человеческом факторе. Uh -huh. да, то есть, и, Конечно, машина не всегда поможет это. Это, эти проблемы решить или не точно не поможет Поэтому, наверное, индустрия Exactive Search, поиска руководителей там, высшего уровня и, может быть, middle-up, вот, как бы up и middle, да, это, будет, это будет достаточно долго существовать. Друзья хедхантеры могут спать спокойно. Да, ну, может быть, да, может быть, они будут больше опираться не на собственное только субъективное мнение, а скорее использовать там технологии оценки. Вот, может быть, и, как бы фит, то есть соответствие человека уровню позиции, это тоже можно как-то подтверждать какими-то технологиями, оценками. Но, конечно, самый интересный пласт, чем обесса занимается, это, собственно говоря, очень крупные, очень крупные процессы, это массовый подбор. Как, как, это, да. вот, как, как это значит массовый подбор в будущем? Да, ну, во-первых, очень сильно роботизирован и очень сильно CRM-системы, то есть, как бы общение с кандидатами. Где человек вообще люди, может появиться? Будет пресс, или будет ну, ли откуда, вообще от, человек? Откуда угодно. Все люди, люди находятся, современные кандидаты находятся. Я имею в виду, нет, имею везде, виду да. изнутри человек общение с кандидатом. У него вообще будет, или мы все роботизируем там? Нет, нет, не, не, не все, конечно, но какие-то этапы, наиболее трудозатратные этапы наполнение в этой воронки такого массового подбора это конечно будет роботизировано контекстная реклама цифровые каналы привлечения правильно плюс, ли я понимаю, плюс что... отбор вот первичный отбор все это будет делать правильно я понимаю, что для машины нет никаких, никаких ограничений сколько ей надо подобрать людей в день то есть, она миллионы она может уста, их машина, машина не устает и часто, ча, чаще всего не ошибается и да, действительно есть... вот ну это работает да, да? да. Я, я приведу пример когда мы, у нас есть очень крупный рекрутинговый центр, который обслуживает несколько наших крупных клиентов в части массового подбора. И когда людям нужно спать, и они уходят спать, да, робот продолжает работать. И любой кандидат, который, который решил позвонить в не, во внерабочее время, мы не, не просим людей Извините, не ночью, ночью работать, мы не, не, не просим наших людей ночью работать. Для, это, для этого есть другие средства. Например, человек, позвонивший нам в колл-центр, в наш рекрутинговый колл-центр, он, он, в принципе, робот может его довести до интервью. То есть, получит да. полный сервис даже ночью. Да. Ему, конечно, перезвонят, чтобы потом убедиться, что он правильный кандидат. Не, не все робот может оценить, но, но проинформировать о вакансии, подобрать вакансию и даже договориться заранее о встрече, для интервью это робот может сделать в отсутствии человека. Дмитрий, да. я услышал такое слово рекрутинговый центр у нас. Это да. как это вообще? Это что? Это значит, эти центры этих компаний расположены у вас в компании? Да, мы, мы два года назад запустили это новое направление сервисов, и мы берем в аутсорсинг, в собственное управление несколько критических HR-процессов, процессов Например, И не страшно было директорам тех компаний отдавать. Ну, наверное, страшно, <св> наверное, страшно, и не сразу все это получилось, все-таки это потребуется какое-то время, чтобы поставить это все на крыло. Но с другой стороны, если, если есть проблемы, которые, сам, которые клиент решить не может, в принципе, в какой-то момент можно поручить компании, которая вызывает доверие, сделать, сделать <св> это, <св> <св> и, ну, наверное, это получилось. Вот. А не только массовый найм, мы делаем и кадровое делопроизводство, и сервисы сотрудникам в более широком смысле. И делаем это не только удешевляя труд людей, то есть как бы перенося эти центры в регионы, а скорее используя очень современный стек ну, набор технологий. И эти технологии касаются как бэк-офиса. То есть workflow-системы, системы, системы бизнес, как бы управления бизнес-процессами, так и роботы, которые имитируют действия людей, работая с системами. Так и фронтовые технологии. Это порталы, это, это мобильные приложения, которые позволяют ну, как бы получать правильный сервис и там, оценивать его качество самому потребителю этой услуги. Вот. Поэтому да у нас есть очень крупный центр сейчас в Пензе. Там работает больше 600 человек сейчас. И у нас есть порядка 5-7 порядка клиентов, семи клиентов сейчас уже, наверное, пока мы говорим, <свят> которые используют нас для сервиса, не для консалтинга. Хотя консалтинг мы продолжаем делать, и он, он лежит в части как раз там, работы с данными, работы с приведением в порядок системы данных в HR, я имею в виду, да. Ты знаешь, я вот о чем вспоминаю, будучи, когда мы заказывали какой-то сервис у любой IT-компании, всегда возникала проблема написать ТЗ. И там ну, недальновидные руководители, они отдавали это самим IT. То есть, ну напишите, там, вы же лучше знаете. Там. И потом получалось нечто то, что на самом деле никогда не работает. Прежде чем что-то автоматизировать, явно человек или компания должна сама себе разобраться. Меня очень впечатлил тот слайд, который ты мне показывал у себя в офисе, где ты на четыре сектора разделил компании. Угу. И когда компания осознает, к какой модели вообще отношения к сотруднику она относится, только тогда возникает понимание правильного выстроенного подбора. Угу. Можешь ли ты поделиться, чтобы сегодня наши радиослушатели, которые слушают нас по всей стране, они могли бы для себя что-то взять полезное и подумать, начать, начать делать первые шаги по, по шагам в будущее? Да, конечно. Ну во-первых про модель наверное сложно будет это все вложить в 5-7 минут, если там такое время есть но можно попробовать. Конечно, стратегия нужна, хоть я, хоть я и сказал, что стратегия слово ругательное в каком-то каком смысле в условиях нашей экономики, но тем не менее план на бой и какая-то долгосрочная цель, целевое состояние нужно понимать. И оно может быть очень разным, это целевое состояние. Компания по своим подходам к управлению людьми могут, может проявлять разные паттерны, разный разные, разные набор процессов для того, чтобы лежать, решать задачи бизнеса. Например, компания может производить таланты для рынка, то есть она может работать с выпускниками в вузов. Например, да, молодые люди. Это дешевая рабочая сила на входе. Да, и самое главное, быстро обучаемая, которая, которая хочет, хочет и может работать там, продуктивно, не за очень большие деньги. Может тебе будет легче, если ты эту матрицу там для себя как-то нарисуешь, чтобы... Да. И мы потом, я потом я выложу фотографии. Но, и... Ну, давай так. Дело да? даже не в матрице, не в том, ага. как, это, как это уложено. Тогда я буду следить за твои ходы. Да, в некую мысли, структуру. Угу. То есть, есть производит таланты для рынка. Да, есть компании, которые производят таланты угу. для, для рынка. Соответственно, есть компании, которые скорее приобретают эти таланты вакансии появляются, то для ключевых ролей то компания скорее выстроила процессы приобретения этих талантов на рынке труда. А вот эти линии, они у нас будут как критериями чего, то есть скорости? Ну по, ну по, да, по, Если уж совсем матрицу рисовать, то по одной оси у вас будет по вертикальной оси у вас будет там уровень текучести угу. для ключевых позиций, да, а По второй оси процент внутренних замещений. Угу. Таким образом вот эти четыре квазиустойчивых как бы, там, модели, они примерно, примерно ну, так и получается. Там наш опыт общения с компаниями, обсуждения с ними этих моделей... Достаточно легко позволяет утверждать, что компании быстро находят себя и как-то себя позиционируют. Так вот, производители, они, у них высокая текучесть и высокий процент внутренних замещений. Они, они готовы отпускать людей, потому что у них есть пайплайн новых людей, которые, которые замещают легко тех, кто выбыл. Какие примеры компании, наиболее всем, чтобы было понятно как, ну, с рынка? Ну, при, при, приведу пример, тот, который, который наверное, у многих то слуху, вот пресловутый принцип McKinsey Up or Out, угу. да? это, это несомненно слоган компании, которая ну, является и, и, и преследует модель производителя. Расти например, или уходи, да? да. либо ты растешь, либо ты уходишь, да, и… Это требует и систем карьерного планирования, и систем найма, и поиска потенциальных людей, их там взращивание. При этом и менеджмент должен хорошо это понимать. И такие компании не боятся потерять людей, потому что эти люди, они признательны как компании за такой jumpstart, за такой трамплин в своей карьере, и они остаются друзьями и после ухода. И компании-потребители, обратная, обратная там, история, они… Их паттерн – это правильно найти, правильно подобрать людей с опытом, встроить их в свою организацию и дальше удерживать максимально, потому что чем дольше эти люди работают, максимальный тем Максимальный процент будет. внутренних замещений, да? – Наоборот, минимальный процент внутренних замещений и низкий уровень текучести. Как только появляются да, вакансии, как бы их немного, но как только Когда они появляются, едешь, легче нормально. всего их искать снаружи. Дальше есть, есть такая интересная модель, как, как самодостаточные мы их называем, это компании, которые, которые нацелены такой на, на длительный найм, такой lifetime employment, угу. да, такой длительный найм. То есть, эти, это компании с какими то большими, такими, большим фокусом на ценности. История, на, наверное. На, да, на, историю, на ценности, на, на, на, на лояльность. Да. Компании, как правило, быстро, не очень быстро растут. Им не нужны исключительно хорошие люди, а скорее стабильные ресурсы. Uh -huh. да, то есть им важно э, эти ресурсы иметь в достатке, поэтому они взращивают их самостоятельно, но они не любят их отпускать. И большинство вот, опыт показывает, что общение с собственниками, с SEO, э, с, с генеральными директорами компаний, которые долго работают в своих организациях, они предпочитают такую модель. Они, на самом деле они не знают, какая у них модель, но они чувствуют, что она правильная. То есть, не отпускать людей как бы, на сторону, то есть как бы, для себя их растить. Ну и, наконец, четвертая модель, соответственно, с высоким уровнем текучести и низким уровнем внутренних замещений, это мы их называем трейдеры. Это люди, которые очень рационально, компании, которые очень рационально смотрят на талант. То есть, пока он дает ценность, талант остается, его, как правило, покупают снаружи самых лучших, самых производительных менеджеров или сотрудников. При этом, как только человек перестает давать результат или заканчивается проект и работы больше нет, сразу от него освобождаются, чтобы нести этот большой высокий кост, как бы затраты на квалифицированный персонал вот эти четыре модели и они конечно очень разные и они могут иногда и пересекаться да они они не пересекаются но компании могут использовать ну две модели для, например, для разных подразделений, подразделений для разных ключевых аудиторий это зависит от рынка труда от от, от, от, от ценности которые в компаниях есть от того какие должности создают какие какое влияние оказывает на конкурентоспособность компании самое главное нужно понимать что у каждой такой модели есть есть свой набор приоритетных процессов а соответственно свой приоритетный набор технологий, которые компании должны использовать, чтобы победить конкурентно. Первое нужно осознать, где ты. Да, нужно понять целевое состояние, куда вы идете, и поэтому с этого нужно, конечно, начинать. Еще раз не, не стратегия, но скорее понимать, какая твоя модель является целевой и какие являются какие показатели характеризуют то, что для тебя наиболее важно. Да, да со, со, совершенно верно. Что важно отслеживать: текучесть, там, продолжительность периода адаптации или дельта там, добавленной стоимости сотрудника, ее динамика во времени. Вот, вот эти метрики важно HR понимать, это первое, первое условие. Второе условие, чтобы это все делать правильно, необходимы данные. Эти данные необходимо собирать уже сейчас. Это вот ровно как, там, условно говоря, нужно, нужно мыть руки перед едой. Да? То есть, никто не спорит с этим, с этим тезисом, уже давно никто не болеет, но не но, ну, но болеет, да. То есть, ну, вот, там нет, нет чумы, нет нет больших-больших там эпидемий, но тем не менее люди моют руки перед едой. Вот то же самое необходимо делать с данными. С данными нужно начинать работать сейчас. Эти данные, самое главное, они находятся не только в тех системах, которые HR-директора HR считают собственными. Они находятся во всех практических системах, в которых работают, которым касается человек. Это и CRM-системы, это и логистические системы, и системы проектного управления. Даже Outlook в некотором образом – это HR-система. Даже телефон, наверное, если это IP-телефон. Если, если это IP-телефон, вы можете достаточно легко принимать решения, которые касаются HR – основываясь на данных IP-телефоний. Да, Супер. совершенно верно. Супер. Я услышал для себя, для ласкающего слова, добавленная стоимость сотрудника. Это как mm -hmm. раз ровно то, наверное, что является сердцем нашей сегодняшней программы. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал о своем представлении, что сотрудник это капитал, это да. ресурс, который мы на него что-то инвестируем, мы его затрачим, он должен приносить прибыль, у него должна быть точка безубыточности. погрузилась в это состояние, вот да. в эти графики, чтобы компании понимали, что с ними происходит. Ну, как только у вас появилось какое-то целевое состояние модели, значит, вы относитесь к этому ресурсу, к человеческому ресурсу, как к активу, потому что этим нужно управлять. Расходом, расходом или ресурсом, у которого есть только стоимость, управлять несложно. Есть бюджет, есть расход на него, и как-то его нужно экономить, наверное. А как только вы начинаете замерять и, ну, и изучать тему там, эффективности и производительности людей, сравнивать их между собой, то получается, что вы относитесь к человеку как к активу. Это означает, что вы можете предпринимать какие-то расходы, чтобы, которые увеличивают его, его отдачу, uh -huh. ну, например, обучение. Пресловутая тема о том, как считать отдачу на, на обучение, обучение расход или инвестиция, разумеется, инвестиция, разумеется, инвестиция. То есть, если я не, не, не беру то обучение, которое касается информирования людей о там, процессах, политиках и так далее, а то, которое направлено на то, что любое они, повышение, а то чтобы они выполняли работу качественно, быстрее, лучше и так далее, это, конечно, инвестиции, потому что за этим за всем стоит прямой, прямой отдельный вклад. Сравнивая между собой непроизводительных, нерезультативных сотрудников и более результативных сотрудников, и анализируя затраты в обучение, которые вы делаете для тех и для других, вы можете достаточно легко провести корреляцию. И вам, не обх... вам нет необходимости делать и сравнивать эту добавленную стоимость индивидуально. Да? Вам достаточно, если вы HR-директор, оперировать как бы группами профессий и целевыми аудиториями. И тогда выстраивается очень хорошая картинка. Так вот, если вы имеете такую такую целевую модель, если вы имеете данные для того, чтобы... Для того, и процессы работы с данными, которые позволяют принимать решения информированно, то ваш ресурс действительно становится капиталом. Ваше качество диалога с руководителем, оно повышается в, на порядок, потому что вы перестаете оперировать только терминами хорошо или плохо. Это экономика. Вы можете доказать, почему вы используете сегодня больше бюджетное обучение. Вы можете привести цифры, вы можете аргументировать это. это то есть, не, это не только предиктивная аналитика в отношении того… Это как... уже, наверное, высший порядок, предиктивная ну, то аналитика. Есть, то есть, это, это появляется некий единый глоссарий в разговоре с бизнесом. Uh -huh. да? то есть, как бы, этот разговор как раз люди, отвечающие за бизнес, за P&L, они понимают очень хорошо. Вот. Эм, таким образом, в общем, до тех пор, пока вы относитесь к, к, к и уважаете стратегию долгосрочные планы, и уважаете данные. О людях, понимаете их ценность и научились их собирать. После этого это прямая дорога для того, чтобы иметь абсолютно другой качественный диалог с бизнесом, о стоимости людей и их отдачи. Что такое точка безубыточности в отношении человека, в отношении кандидата, да, сотрудника? Хороший, хороший вопрос. В принципе, человек, как, как любой актив, у него есть некая кривая создания стоимости. Да, сначала он, он приходит в компанию, он, он пока отдает гораздо меньше, чем в него вложили или чем, чем он стоит. То есть, это, это, вот, это убыток. – Вот мы приняли человека. Ведь многие считают, что когда человек принят на работу, он не стоит компании ничего. Ведь это же не так. – Нет, во-первых, он стоит уже, даже до того, как он пришел, он стоит, потому что есть расходы на его найм, а потом есть расходы и затраты, связанные с, с его обучением. И это не только прямой, прямые затраты на организацию То обучения. – То есть, чтобы по-простому сказать, да. в момент прихода человека в компанию, в любую. Компания уже с точки зрения этого ресурса она убытке, уже понесла, понесла какие-то расходы, она уже да. расходы понесла да. и продолжая его адаптировать, принимать на работу, выдавать ему компьютер, тратить время, менеджер, кривая расходов ну, идет стремиться вниз. Да. И вот когда он начинает да. уже что-то делать, только тогда он начинает вот, вот опять же, когда расходы совокупные расходы него составляют ноль с точки зрения его принесенной прибыли, вот что как Ро, это все считать? Ровно как и с бизнесом. Точка безубыточности это когда совокупность расходов расходов она уравнивается доходом, который сотрудник принёс. приносит. Принес. Поэтому вопрос. О текучести, например, плохая она или хорошая и называется какой-то процент, он, он в отсутствие как, какого-то анализа о том, когда наступает эта точка безубыточности, он не имеет большого смысла. Угу. Конечно, можно, можно стремиться интуитивно считать, что, что высокая текучесть – это вредно, но не всегда, если удержание людей стоит дороже… дороже. То, возможно, и не стоит с этим Смотри, бороться. Смотри, какие уникальные вещи мы сегодня с тобой говорим, что вот даже, я просто вот, многомерное представление. Вот ты сейчас сказал вот такую вещь, которая на самом деле переворачивает вообще представление. Мы говорим, что надо, вот понимаешь, все говорят о том, что вот вместо четырех моделей мы все стараемся упихнуть всех нас в одну модель. Надо удерживать сотрудников, надо делать так, чтобы они развивались. А сколько это стоит? Да? То есть, когда удержание сотрудника, ты сказал, что стоит дороже, привлечение нового, с учетом того, что проработав не столько, -то, он уже покроет все свои расходы. Mm -hmm. ну, как, как повернуть сознание людей? В эту сторону. Только, только замеряй это все. Только, только, только данные. Кто должен быть драйвером вот этой я не знаю, из... то есть, Знаешь, мне сейчас я вспоминаю scientific management mm -hmm. господина Тейлора. Ведь он же начал все Он просто мерил там, с какой... то есть его результат был, какой глубины лопата дает максимальную эффективность. То есть, мы возвращаемся к научному менеджменту. Мы возвращаемся к информированному менеджменту. Да, то есть э, до тех пор, пока вы не можете что-то измерять, вы не можете это контролировать. Да, то есть, и Речь идет сейчас о вещах, которые в остальных функциях уже давно делаются. Да, то есть это большая беда. Куда на самом смотреть? Деле. Кто пионер? IT? Это, э, э, ну, маркетинг, финансы. Marketing. Маркетинг, финансы. То есть, и на самом деле, в HR очень много заимствовано, ну, заимствуется сейчас из маркетинга, потому что, в принципе, человек и кандидат, и сотрудник, он, он испытывает какое-то отношение к тому, что он делает. Да? И это ровно то, что делают потребители услуг или продуктов. И поэтому многие вещи. HR-брендинг очень хороший пример, когда HR-брендинг это абсолютно следующее продолжение маркетинга в отношении там. Когда директор слышит слова HR-директора, что неплохо было бы увеличить бюджет HR-брендинг, у него начинает нервно подергиваться глаз. Потому что никто не знает, что это дает компании, Как это все? Вот я тебе задам: знаешь, я сегодня сказал, что траур, да, давай забьем еще один гвоздь туда. Я был поражен, когда ты мне сказал, что при развитии и подборе человека, при подборе человека существуют не только прямые, но и косвенные затраты. Да. То есть косвенные, те, которых никто даже не задумывается. Почему их не… То есть дай просто расскажи, да, что ну, это такое. Это, это примеры жизни на самом деле, потому что когда мы пытаемся э, говорить с клиентом о качестве там, или об эффективности его какого-то процесса, ну, возьмем тот же самый найм, это хороший пример. Например, есть задача борьбы с той самотекучестью. Да, то есть это означает буквально, что нужно спрофилировать правильно сотрудников, то есть правильно искать их, правильно оценить тот, те критерии, которые необходимы, определить те критерии, которые необходимо использовать при найме. И для этого, конечно, необходима оценка для ряда должностей это тестирование или опросники какая-то оценка эта оценка если это лицензионная технология она наукоемкая она наверняка имеет ну то есть она имеет чаще всего свою стоимость когда приходишь в HR, в HR к hr руководителю и говоришь с ним об этом он говорит ну у меня нет бюджета на это он видит он видит свой бюджет у него есть бюджет на собственных людей бюджет на кадровые агентства бюджет на джоб барды ну и так далее да, то есть, но когда ему говоришь, ну окей, давайте использовать эту технологию оценки, она, давайте будет, она, она, да, она будет стоить вам, например, там, 500 рублей на, и, там, человека. на человека или на нанятого, да, и будет приносить, наверное, вот, вот, так, вот, вот такой результат на текучесть. Говорит, но у меня нет в бюджете этого, потому что он не видит тех косвенных расходов, не расходов. Что это такое косвенное? Это, это время менеджмента, прежде всего. Если мы исходим из того, что в, у, у, у сотрудника есть руководитель, то каждый руководитель тратит время, свое время на, на поиск и интеграцию любого на развитие, на понимание. Этого Дальше человека. это затраты на его обучение, это затраты на это, это это переплата его заработной платы, пока он получает как все, но работает гораздо меньше, например, да? И ну, это еще несколько очень важных статей. статей Если расхода. посчитать, сколько это вот в долях можно сравнить или ну, чем? Есть есть исследования, на самом деле, по-моему, по-моему, по-моему, Walmart, поскольку мы, мы очень следим за розницей. Очень интересная для нас такая целевая аудитория. Walmart считал свои свои расходы, косвенные прямые расходы, и считает их. И, кстати, в Walmart в HR-аналитике только в одной работает там, порядка 70 человек. Это самая прибыльная для них область аналитики, по их заявлениям. И, и, и там то есть количество... Количество внимания, которое Волнук уделяет, например, аналитике, ну, оно огромное. Вот, э, они считали, сколько, соотношение, по, по их мнению, соотношение косвенных затрат к прямым это примерно 1,10. То, ну, то есть, условно говоря, стоимость, стоимость которая, которая или, или расходы, которые позволяют сократить на косвенные расходы на найм, то есть вы можете их использовать в, в, в параметре 1,10, вы все равно будете выигрывать. Да, Трансформируй, пожалуйста, в простую рекомендацию людям. Да. Для начала, если говорить о, если, если говорить о, о применении этого всего в конкретно при найме, для начала нужно понимать, профиль сотрудников, которого вы... Как обычно, это начинается с анализа бизнес-процессов. С анализа результативности. Не, не с описания должности. Совершенно стабильность. И с разговора с менеджером, какого... Кто нам нужен? Кто нам нужен, да. А скорее посмотреть на, на тех людей, которые сейчас уже работают, какую ценность они приносят и что это за люди. Я бы хотел здесь да. прям вот усилить этот момент. Ты знаешь, на самом деле, вот то, что ты сейчас говоришь, это разрыв шаблона. Разрыв mm -hmm. шаблона у людей... Вместо того, чтобы… Как происходит формирование вакансий, там, э, в лучшем случае скачай такую же вакансию, как в HeadHunter, да? или там, ну, что там в нашем должностной инструкции написано, а ты говоришь другое. Посмотрите на людей, которые лучше всего работают, mm -hmm. оцените их, там, сделайте какую-то скоринг-модель простую mm -hmm. и берите только такие. Ну, – да, да, не всегда это возможно, Но самое главное – это не глагол несовершенного вида, то есть это нужно делать всегда, периодически, то есть это не просто один раз определить. А нужно выстроить системы. И, и, компания меняется. Данного, компания меняется, меняется рынок труда. То есть, ну, с какой-то частотой, ну, хотя бы раз в полгода анализировать а, по самым ключевым аудиториям. Еще раз, я говорю, я говорю сейчас гораздо меньше о топ-менеджерах и о таком ручном найме, да, таком индивидуальном найме. Если у вас есть несколько сотен или даже сотня сотрудников, работников, которые работают в одной профессии стандартной, там уже это можно применять и нужно применять, и как-то циклично делать это достаточно Итак, первое, смотрим на лучших сотрудников, которые да, работают потом, лучше. Да, потом выстраиваете, выстраиваете ваши, ваши процессы найма так, чтобы не пускать в эту воронку тех людей, которые существенно отличаются от этого профиля, при условии, что рынок этого позволяет. Не всегда ваше желание соответствует возможностями рынка, ваше зарплатное предложение может быть не компетитив, это, это, это другая история. То есть, но замеряя постоянно, замеряя как бы, и свои затраты на привлечение людей и качество этого найма, и, делая, и создавая систему мотивации для рекрутеров не только на прохождение испытательного срока а на то, насколько наняты люди, они увеличили общую производительность, например. Все это можно достаточно легко применить. И самое главное, потом дисциплинированно следовать этому принципу в какое-то время, чтобы делать выводы. Да? То есть, ну, примерно так. Ничего-ничего, ноу-брейнер, no ничего-ничего особенного. Кстати, многие компании это делают все-таки. То есть, сказать, что этого не делает никто на рынке, что это абсолютный прорыв, Такого нет. Конечно, в, в общей своей массе люди по-прежнему стандартно себя ведут, но компании, которые считают деньги, и у которых есть, есть ну, правильный запрос от бизнеса, они, они вынуждены это делать уже сейчас. Давай такими крупными мазками пробежимся по тем еще функциям, которые в нашей лаборатории. вот Мы в перчатках, в этих белых халатах, в шлемах. Что еще там рождается сейчас? Ну, слушайте, в HR очень много чего меняется. Во-первых, меняется отношение ну, с приходом новых поколений людей. Меняется, меняется вообще Многие постулаты, которые ну, такие были священными коровами. Да. Во-первых, HR-система, HR it система они стали гораздо более ориентированы на, на самих сотрудников и их руководителей, чем на специалистов. Когда, когда если 10 лет назад еще вы делали, вы делали заказ на автоматизацию, то вы выставляли перед IT-консультантами как бы, профессионалов, которые Это заказывали мог, систему под себя. Еще, да. Да. Сейчас все системы ориентированы на, на активную работу в них самих сотрудников. Это отчасти связано с тем, что в нашу жизнь пришли мобильные приложения, смартфоны, и мы очень легко теперь работаем с технологиями. Да? И они, это переносится все и в профессиональную среду. Отчасти это связано с тем, что появились люди, которые ожидают, я имею в виду, эти но, самые новые поколения, которые на ты с технологиями. И они требуют просто ну, как бы, управлять ими, используя, используя старые, старые подходы, это не очень эффективно. Вот. И сам, ну, сам принцип, сам, сам скорость, скорость и скорость принятия решений и частота замеров, которые там и каких-то интервенций, которые делают HR, это уходит от чего-то цикличного раз в год в сторону mm -hmm. какого-то постоянного сбора данных, постоянной оценки. Очень хорошая история с ну, две темы, наверное, самые горячие, самые интересные. Это все, что касается управления результативностью, то есть это уходит из истории там, ежегодной оценки в историю скорее многократных регулярных замеров поведения поведение людей в организации, не обязательно КП, не обязательно тех результатов цифруемых, которые люди достигают, а скорее то, какие действия они совершают. Если это сейлс, то это не продажа, а скорее количество сделанных звонков. да. Конечно, это не прямая корреляция, но я имею в виду, что это… это может не привести к сделкам, но в общем и целом, если вы замеряете производительность сейлзов, то используя данные о количестве звонков, сделанных сейлзами, вы можете достаточно легко принимать решение о том, о том насколько люди производители, на что не тратят время. Да? Вот. А, то есть вот в performance management происходят такие изменения. Это скорее частые замеры и обратная связь в режиме реального времени. И очень большая тема, особенно на Западе сейчас, там, где есть уже много, ну, много предложений на рынке автоматизации, это, это, э, это технологии, которые позволяют э, делать опыт людей в компании доступный другим. Да, то есть, как бы вот ну, некое единое пространство знаний, no, которое сохраняется в компании, как находить знания, которые находятся в головах людей, микролёнинг, краудсорсинг знаний, опыта и навыков внутри компаний. Это все достигается использованием или эксплуатированием вот, вот этого, этого принципа социальных сетей внутри компании, да, то есть как бы как заставить человека, как, как, как, как заставить человека поделиться знаниями, при этом люди хотят и любят это делать на самом деле. Если вы дадите им удобные инструменты, то современные эти новые поколения, они готовы абсолютно это делать очень легко. Для этого не надо ничего геймифицировать, это, это работает натуральным образом. Вот в этих двух областях происходит очень большой шифт, конечно, очень большое изменение. Вот, и мы, мы недавно, кстати сказать, были, были учредителями или соучредителями премии «Цифровой HR» в рамках национальной премии HitHunter и Бренд. И, знаете, я, я поразился тому, что из, сначала у нас было 30 претендентов, порядка 30 компаний, потом, когда мы сделали некую систему отбора, в итоге в шут-лист попали там пять, из них не было ни одной очень крупной, богатой компании. Это были компании достаточно... Для которых небольшого размера Москве, Именно да. потому, что, ну, с одной стороны, были, были компании с, относительно молодым персоналом, да, то есть как с, этими, с этими новыми поколениями людей, Y, Z, которые уже сейчас на, на ты с технологиями. С другой стороны, они... Выделили те небольшие ресурсы, которые у них были, на правильные вещи, как раз на, там, на быстрое обучение людей, на помощь им в интеграции в компаниях, на поиск нужных знаний и навыков у своих коллег. И сделали это легко, в очень, в очень правильном режиме, более того, эти эти пилоты, которые в России имели место в некоторых случаях, стали глобальной, глобальной инициативой, переросли. компании используют это еще и там, в других своих филиалах. Спасибо тебе большое. В оставшиеся 2-3 минуты... А это в столько времени уже... Да. Видишь, как быстро все пролетает. Я бы хотел тебе попросить тебя очень простую вещь сделать. Скажи, пожалуйста, на мой взгляд, важнейший вывод нашей сегодняшней программы для собственника. То есть, собственник – это человек, который разговаривает языком цифр. Угу. Я бы хотел, чтобы ты провел прямую связь между влиянием HR а на конечный результат деятельности компании. Ведь это же на самом деле так именно HR помогает компании быть более прибыльной. Угу. Я бы так сказал. HR на разных уровнях выполняет разную роль. Да? То есть на разных уровнях ответственности, что ли, выполняет разную роль. Конечно, для... Поскольку HR – обслуживающая роль, да, то есть обслуживающая функция, есть большое количество запросов, которые HR обязан выполнять в отношении как руководителей, как работников, так и их менеджеров. И есть другие внутренние клиенты HR, это, это pnl ответственные люди, это люди, у которых есть подчиненные, это, это собственники, члены правления даже собственники компаний. И Отдать один ответ на то, что HR значит в компании, очень сложно, да? но абсолютно точно надо понимать, что HR ориентирован и должен иметь своего клиента. Да, то есть И правильно очень выстраивать организации под клиента. HR-организация под внутреннего клиента. Это на каком-то уровне будет SEO или там акционер, на каком-то уровне будет PNL ответственные руководители, на каком-то уровне это будут менеджеры, которые имеют подчиненных и даже, и даже сотрудники, такая некая многоуровневая система. Это очень важно понимать. Если говорить о том HR-современном, который управляет капиталом, то, конечно, это управление экономикой труда и есть та самая большая ценность, которую дает HR. Что все остальное, на самом деле, все HR-процессы, скорее всего, это удел линейных менеджеров сейчас. Уже все понимают, что HR создает инструменты, которые потом используют там, руководители, с этим уже никто не спорит. Время консильерий, HR-консильерий, которые, которые советуют руководителям о том, что и как им делать в HR, оно не то чтобы совсем ушло, но оно смещается в сторону систем, процессов, которые внедряют люди для линейного менеджмента. Вот. Большое тебе спасибо. Я получил истинное удовольствие. Я надеюсь, что наши зрители задумаются о том, что же все такое, что же все-таки такое данные и как на основании этих данных необходимо строить систему управления. Самый последний вопрос в оставшиеся там 10 секунд. Что для тебя значит данные? И ты используешь их в своей жизни? Да, мы, да, я, я, я это использую регулярно как потребитель теперь. Ну, реально. То есть, я каждый день загружаю несколько приложений, где собираются данные обо мне, и я больше, более того, сам принимаю решения. Прежде всего в области финансов, потому что финансов не хватает личных, но не, не только там. И мы, конечно, пытаемся очень активно у себя, у себя в компании, в моем дивизионе использовать, использовать данные, и как, как, как при найме, так и при управлении другими процессами. И стек технологий, которые мы используем, собственных и лицензионных, он растет с, ну, с, каждым, с каждым месяцем, я бы сказал. Даже. Да. Вот. Спасибо большое, уважаемые Спасибо. радиослушатели. С нами был Дмитрий Прохоренко, директор дивизиона HR-сервисов компании EBS. Будьте к нему готовы. До следующей встреч. Пока.